На башенке озерной лесопильни, лишь из река прорезывая тишь крикаяста, Цветевшего на крышу, И если дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышь.